Эпиляция – это незаменимая процедура для тех, кто хочет избавиться от лишних волос на тени. На сегодняшний день в клиниках представлено множество аппаратов, которые применяются для лазерной эпиляции. В нашей клинике мы работаем на итальянском оборудовании Deca Synchro Replay, который сочетает в себе три вида эпиляции. Это александритовая эпиляция, неодимовая эпиляция и фотоэпиляция. Золотым стандартом в лазерной эпиляции считается использование александритового лазера. Эти процедуры считаются более продуктивными, потому что основной принцип его – работа на меланин. Меланин – это окрашивающее вещество, которое дает нам цвет глаз, цвет кожи, цвет волос. Лазер распознает этот меланин, и тем самым у нас происходит уничтожение волоса. Идеальным пациентом для проведения лазерной эпиляции на Александрите считается это отсутствие загара и темный цвет волоса. Если, например, пациент пришел на процедуру загорелый, да, то лазер распознает меланин кожи, и тем самым мы можем получить последствия после лазерной эпиляции, такие как ожоги. Поэтому рекомендуется до процедуры за две недели воздержаться от загара. Вторым видом эпиляции, который применяется в нашей клинике, это неодимовая эпиляция. Основной принцип ее работы – это воздействие на кровеносный сосуд, который питает волосяную луковицу. Неодим распознает красящий пигмент – это гемоглобин. Гемоглобин у нас входит в состав, собственно, наших кровеносных сосудов. Плюсом этой процедуры является проведение ее в любое время года, так как этот вид лазера не распознает меланин, про который мы говорили с вами, да, при применении александритового лазера. Но курс проведения процедуры, как показывает практика, более длительный. У нас есть возможность в нашей клинике проводить процедуры лазерной эпиляции и зимой, и летом, меняя александритовый лазер и неодимовый лазер. Пациент, например, говорит, что я летом планирую загорать, я летом планирую отдыхать, все мы люди, вот, то, соответственно, на незагорелую кожу мы применяем александритовый лазер. Если есть загар, то мы применяем неодимовый лазер. Держите, пожалуйста, очки. А зачем? Это для защиты глаз. Mm -hmm. Mm -hmm. Спасибо. В нашей клинике процедура безболезненна, так как мы используем новейшую методику охлаждения. Сначала идет охлаждение кожи, а затем, собственно, тепловое воздействие на волос. То есть охлаждение нейтрализует боль. Поэтому процедура весьма комфорта для пациентов. Рассказываю, что будет во время процедуры. Во время вспышки возможна такая реакция, как ощущение тепла. Ощущение жжения не должно быть. Соответственно, да, мы с вами работаем вместе, и вы мне обо всем говорите. Хорошо? Сейчас будет ощущение холода, но боли не будет. Хорошо? Так, начинаем. Готовы? Mm -hmm. Раз, два, три. Раз, два, три. Mm -hmm. Как ощущение? Mm -hmm. Чувствуется легкое покалывание. Mm -hmm. Ощущение Жени не беспокоит? Не беспокоит. про продолжаем. После процедуры в этот день пациенту рекомендуется воздержаться от активного спорта, от посещения бани, горячего душа. Рекомендуется наносить на зону эпиляции успокаивающий крем. Количество процедур индивидуально в среднем это от 6-8 процедур.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 Очень важно соблюдать график и не пропускать процедуры. Если разбирать принцип действия лазера, то у нас происходит разрушение волосиной луковицы, и тем самым волос засыпает. Если мы пропустим процедуру, то, соответственно, волос этот заново активизируется. Тогда вы не увидите желаемого эффекта.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 Прием препаратов, фотосенсибилизаторов, которые повышают чувствительность кожи, такие как антибиотики, прием противогрибковых препаратов, беременность, эпилепсия. В любом случае я рекомендую пациентам прийти на первичную консультацию, на которой мы подберем индивидуальную программу лечения. Лазерная эпиляция проводится на высокотехнологичном оборудовании и высококвалифицированными специалистами. Поэтому эта процедура не может стоить дешево. Если вам предлагают эту услугу очень дешево, то вас это должно насторожить. Потому что осложнения могут быть весьма серьезными. Такие как гипогиперпигментация, ожоги, образование корочек и, собственно, рубцы. На данный момент много осложнений, если посмотреть в интернете. У меня как бы нет. Но я и высококвалифицированный специалист.